<рик> Эй, э, э, э, э, э, э, диджей, у тебя что за играет? Ты чё, ебан? Да, диджей ебан! <пас> <и> <пас>